И... Да нет, та карточка была лучше. Там кот да. уже 10 поняла, мама. А я тебе о чем? Ладно, все, это последняя. Йо, это вообще 36 долларов. Что 30? Ты не понял вообще дали смысла? Вот. Акции северные на рынке. Цена акций повышается, так как уровень процентных ставок сильно упал. Не упустите свой шанс. Сегодня только вы можете купить акции по этой цене. Любой может продать акции по этой цене. Значит. Сегодняшняя цена 30 уе. Евро, типа. Ну, этих единиц. У тебя есть...